Здравствуйте, меня зовут Ольга, мне 29 лет, и в этом маленьком видео я бы хотела поблагодарить Александра, потому что ему удалось сделать то, что не удавалось сделать очень многим. Я с лет 7 восьми, то есть по сути столько, сколько я себя помню, я всегда мучилась больми в спине. Я не могла сидеть, я не могла лежать, я не могла спать. Сон о полноценном сне я могла только мечтать. И... Вот уже у нас прошло сколько? Ну, больше десяти сеансов, это точно. Мы уже полгода с ним занимаемся. Я могу точно сказать, что спулю я без задних ног, что я сижу, что я уже встаю на каблуки и могу ходить. До этого у меня были просто жуткие боли в спине, и об этом можно было только мечтать. Я искренне вам благодарна, Александр. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что... У вас будет э, в этой жизни э, все лучшим, замечательным образом, потому что такие люди, как вы, достойны уважения. Вы просто творите чудеса. И я уверена, что все ваши клиенты безумно вам благодарны. И еще раз спасибо.